Нет, спасибо. Я не голоден. Я пишу вам тайные в спешке. Брат аббатства Хедж Гроу мертв.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 Я помню.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 Да, да, так. Были признаки драки? Упавшие свечи, сломанная мебель, следы в крови? Ничего. Где тело? Сюда.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 Ты напугала меня. Как тебя зовут? Тебе незачем меня бояться. Вижу, кандалы и они сняли.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 этих монахов. Ты и знала монаха, который умер. Ты знаешь, из-за чего тебя обвинили? Ты заключала договор с дьяволом.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 Пасы испорчены. Такое часто случается, когда еда хранится неправильно.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 семье. Храни вас Бог. Идите. По очереди. На всех хватит. По очереди. Ты тут не пробегала, девочка? Нет. Постой, ваш поек, храни вас, Бог, вы видели тетана? Да туда пошел, я тебя не вижу.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 Здоровика, убьем вместе. Дело делать Питер. Нет. Готовы? Питер. Оставь тело. Джонни! Джонни!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 Висенте. опусти нож. Но! Нет!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 Открой ей глаза. Свяжем ее. Дряпка. Покончим с этим, наконец. Сначала сольем ее кровь, потом сожжем. Настоятель, Послушайте.